Я Роман Каратаев, я председатель общественной организации «Гражданский надзор» и руководитель общественного предвыборного штаба, который помогает независимым кандидатам избираться в городскую думу. Всем известно, что сейчас в Березняковской городской думе большинство мест занимают единоросы. И, конечно же, эти единороссы не хотят лишиться своего доминирующего положения в городской думе. Для этого они заказывают в местных СМИ, в частности на телевидении, различные пропагандистские ролики. И один из них недавно показали на телеканале «Свое ТВ». У нас снова появились добровольцы, которые заявили, что будут помогать, ну, на этот раз самым выдвиженцам. И назвали они себя гражданский надзор. Там некий Максим Йош рассказывает о том, что гражданский надзор и я роман каратаев собираем деньги э, с бедных горожан выманиваем у них э, и в общем такой был намек что мы их типа себе присваиваем но возможно какие-то деньги им собрать и удалось и не менее возможно что кому-то эти деньги от доверчивых близняковцев в карман явно не прожгли Гражданский надзор уже существует 10 лет. И за все это время мы ни копейки не взяли себе. Единственным источником финансирования нашей общественной организации являются члены нашей организации, которые платят членские взносы. То есть вот на этом мы и существуем все это время. Естественно, что нормальная общественная организация, которую не спонсирует ни или ни другие крупные предприятия, она может существовать только за счет пожертвований. Соответственно, поэтому мы их и собираем. То есть мы за них отчитываемся, каждый год отправляем отчеты в Минюст. То есть, это все проверяемо. Мы помогаем шести независимым кандидатам избраться в Березниковскую городскую думу. Естественно, что на все это нужны средства, и мы их ниоткуда больше взять не можем, кроме как собирая пожертвования. Если вы хотите, чтобы в Березняковской городской думе появились независимые кандидаты, реально независимые, которые не зависят ни от партий, ни от промышленных предприятий, а только от своих избирателей, помогайте гражданскому надзору, помогайте нашему проекту «Общественный предвыборный штаб». Все контакты в описании, как можно помочь. 13 сентября обязательно приходите на выборы и голосуйте за независимых кандидатов.